Меня зовут Вячеслав Поляков, я приехал с города Москвы, мне 47 лет, имел огромную организацию в 13 странах мира, воспитал много долларов миллионеров, ну, чек 5 точно, многие из них работают в своих собственных компаниях, и в общем это стало профессией и делом всей моей жизни. Ну, если говорить серьезно, вы знаете, меня очень вдохновил этот проект, потому что мир сетевого бизнеса, особенно бизнес в СНГ, он очень плотный. Все лидеры друг другу знают, те, кто начинал бизнес в 90-х. И как-то так получилось, что все вместо того, чтобы объединиться в одно целое, каждый живет своей жизнью на разрозненной лучи. Вот. И каждая компания, она преследует какие-то свои личные коммерческие цели. Появился проект, где можно всех объединить, изучать новые технологии, новые возможности, новые гаджеты, новые фичи. Потому что так как мы работали в 90-х, сегодня так работать нельзя. Интернет вытесняет рынок, и индустрия должна логично во что-то трансформиться была, а во что – никто не знал. Идет такой застой на рынке, и вдруг появляются сумасшедшие ребята в хорошем этапе в хорошем смысле этого слова вот, и предлагает совершенно новую фундаментальную идею – децентрализованное автономное общество. Работать в интернете, обучать друг другу, сразу открывать весь мир, делиться опытом, знаниями и развиваться. Меня это настолько вдохновило, я скажу откровенно от себя, это вообще мечта. Да? Когда я в 1995 году пришел и увидел, что такой сетевой бизнес, он меня вдохновил. Но потом он стал немножко другим Эти компании так работают, эти хорошие, эти плохие Все вроде бы вместе, а потом каждый сам по себе а, Но ну вот эти ребята сделали так, когда мы реально все вместе Мы не являемся конкурентами Мы друг другу улучшаем, уплюсиваем, как говорится да? И идем а, по миру И это круто, это реально круто Никто этого никогда не сделал С Сама идея, что вот дерзнуть на это, да, она меня вдохновляет я вот когда с ними втроем пообщался, а Владимир Шерман, я очень хорошо знаю давно, Юрий Свободу, вот, Анатолий Юрьевич, мне вообще голову порвал, потому что этот парень я не знаю. Ему Бог помогает во всем, но не очень огромная миссия ложится. И вот эта способность вот так объединить, смотреть глобально, не меркантильно, интересами своего носа, да, как говорится, а смотреть глобально и реально в это верить и это делать, меня это вдохновит. Вот Меня реально это вдохновило, потому что я 24 года, есть своя сетевая компания, есть доход, есть сеть, все так расслабились, и ничего не происходит. И нужно было что-то такое, чтобы вот и зажгло. И они это сделали. И поэтому я здесь. Я с ребятами до конца пройду.